Всем привет, вы на канале компании Радиосила. В этом видео мы рассмотрим настольную радиостанцию с названием Администратор. Это своего рода устройство беспроводного вызова абонентов, портативных раций в пределах зоны связи. По сути это мини-стационар, который может быть расположен в офисе, в центральной точке связи, на ресепшене или у администратора. Итак, в комплект входит инструкция на русском языке, где описаны все функциональные особенности. Небольшая рация. Вот так вот она выглядит. Блок питания от сети 220 вольт с выходом 12 вольт и пол ампера, ну и конечно же антенна, которая может наклоняться под углом до 90 градусов, радиостанция выполнена в пластиковом корпусе, сверху расположены 20 больших кнопок для осуществления настроек и переключения каналов, есть небольшой дисплей с подсветкой и хороший громкий динамик. И небольшое отверстие под микрофон. С правой стороны гнездо для подключения антенны по типу СМА. Сюда можно подключить как штатную, так и выносную допустим на магнитном основании. С левой стороны расположен разъем для подключения питания. Разъем для подключения дополнительной гарнитуры, будь то наушники или выносная тангента. Разъем, кстати, по типу Kenwood. За ним расположен разъем microUSB для программирования звуковых оповещений. И переключатель включения и выключения раций. Рация включена. 1. Радиостанция работает от 400 до 470 МГц. 16 каналов памяти, заранее запрограммированных в безлицензионном диапазоне. Рабочее напряжение питания 12 Вольт. Выходное сопротивление антенны 50 Ом. Мощность может доходить до 3 Вт. Размеры 130 на 125 на 38 мм. Вес около 185 грамм. В целом у радиостанции стандартный набор функций. Кнопки от 1 до 9 служат для быстрого набора каналов. Есть только канальный режим. Каналы также могут перелистываться вперед-назад по порядку. Есть клавиша блокировки клавиатуры. Включение или выключение вокса. Клавиша с колокольчиком посылает звуковой сигнал на установленном канале. Так сказать, для вызова абонента. Изменение уровня громкости. Кнопка отключения шумоподавления, кнопка передачи на выбранном канале и кнопка передачи на втором канале при включенном двухканальном режиме. Ну и конечно же все настройки скрыты в меню. Здесь у нас есть ограничение времени на передачу. Можно задать уровень чувствительности голосовой активации, выставить задержку голосовой активации, выбор языка, английский, русский или выключить совсем. В следующем пункте можно выбрать мелодию для вызова абонентов. Далее идет установка CTSS и DCS кодировок. Затем регулировка яркости подсветки. Выбор второго канала для передачи с дополнительной кнопки. И выбор приоритетного канала. Следующий пункт устанавливает время, через которое осуществляется возврат к приоритетному каналу после набора канала вручную. Ну в принципе все. Что мы имеем в итоге? Администратор – это небольшая радиостанция стационарного типа для использования в помещении. Может работать одновременно с несколькими каналами, но в одном диапазоне. Есть вызов абонентов и быстрый набор. Еще одна из особенностей – это русский язык озвучки. Также здесь есть маскиратор речи, который сделает работу конфиденциальной. Как мы уже говорили, радиостанция предназначена прежде всего для использования в офисе, в центральной точке связи, на ресепшене или у администратора.